Всем привет! Это Эконом-класс, канал о путешествиях и разумном потреблении. А сегодня у меня есть для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Кстати, напишите мне, с какой вы новости предпочитаете начинать. Я, например, люблю начинать с плохой, что потом хорошее скрасило плохое настроение от нехорошей новости. Поэтому начну с плохой новости. Я обращусь к статистике, там много цифр, поэтому буду поглядывать. Итак, недавнее исследование Ранхикс показало, что за последние 10 лет россияне не тратили на еду столько, сколько сейчас. Расходы семейного пропитания составляют более 38% семейного бюджета, а между тем доходы россиян упали на 3,5%, откатившись таким образом на 10 лет назад, а цены на продукты выросли на 7%. Впрочем, наверное, вы знаете это и без исследования, что мы в 2020 году точно стали беднее. Это плохая новость, а теперь хорошая. Если научиться экономить на продуктах питания, то можно сократить траты на 35%. Это проверено на себе, точно железобетонно вам обещаю. И при этом хочу сказать, что экономия на питании – это не отказ от любимых и привычных для вас продуктов. Вы будете покупать те же самые продукты, только за меньшие деньги. Итак, что для этого нужно делать? Лично я а, создала три статьи расходов на питание. Первая статья – это питание дома, тут все понятно. Вторая статья – это питание вне дома, кафе, рестораны, забегаловки. И третья статья расходы я назвала ее «вредные привычки». Сюда я вношу траты на продукты питания, без которых можно прожить, но э, жизнь с ними кажется веселее. Это всякие шоколадки, алкоголь, чипсы, сладкие газированные напитки. Но иногда можно все-таки себе позволить слабинку, а может быть и не иногда. Как я слежу за отратами на питание в течение месяца? Если я понимаю уже ближе к концу месяца, что мы приближаемся к лимиту, я отказываюсь от походов в рестораны и от покупки вредных продуктов. Таким образом, я в течение месяца себе позволяю какие-то слабости, но знаю вовремя, когда остановиться, чтобы не превысить лимит. Я рекомендую, чтобы ваши дети тоже придерживались такого лимита. Это очень хороший способ научиться их распоряжаться грамотно сначала вашими, а уже потом своими деньгами. А макароны можно покупать пачками по 5 килограммов, растительное масло большими бутылями по 5 литров, картошку сетками по 10 килограммов. А в пересчете на один килограмм это получается э, дешевле, чем в розницу, и экономится очень существенные деньги. Овощи, зелень, фрукты, сыры, творог закупайте раз в неделю на недорогих рынках. Лично я а, закупаюсь на рынке в теплом стане и фудсити. Если есть возможность договориться с родственниками и друзьями, а, покупайте целые коробки, а потом распределяйте их между собой. Очень хорошая экономия. Летом а, я езжу на Фудсити и закупаю коробками ягоды, а, овощи. Например, в прошлом году я закупила бруснику, а, чернику, голубику, манго я люблю, брокколи, цветную капусту, кабачки, баклажаны а, и, пожалуй, все. Вот все это я закупила и заморозила. А, вы сами знаете, что а, в сезон овощи и фрукты стоят намного дешевле, чем не в сезон, и вы ну, практически в 2-3 раза. Таким образом, вы просто в 2-3 раза экономите траты на питание. А таким же манером я закупаю мясо, рыбу и морепродукты. Я покупаю их где-то по 5 килограммов, делю на порционные куски, кладу в холодильник и замораживаю, и достаю по необходимости. Следующее правило: ходить в магазин со списком покупок. Ну, конечно, это не гарантия того, что вы не купите чего-то лишнего, но в любом случае это как-то дисциплинирует. А, а вообще в идеале лучше всего составлять рацион на неделю и согласно этому списку закупать продукты. Но, честно говоря, я тоже не часто соблюдаю это правило. Я тут посчитала, что если не, вы не будете покупать пакеты в магазинах, то а, в год сможете сэкономить тысячу-полторы тысячи рублей. Но слушайте, ну, лучше, наверное, сходить в хороший ресторан, купить хороший алкоголь и доставить себе какое-то удовольствие, чем просто выкидывать деньги в трубу. Лично я пользуюсь вот такой авоськой. Я ее купила в Ашане, это наша старая добрая советская авоська. Она удобна тем, что она не занимает много места. То есть я покупаю несколько и кидаю во все сумки. И она очень хорошо растягивается то есть туда можно положить очень много продуктов поэтому пользуйтесь лайфхаком и не дарите магазину лишние деньги У каждого крупного магазина есть свои карты лояльности, по которым он предоставляет своим клиентам много всяких плюшечек в виде бонусов, купонов, спецакций и т.д. т.п. Это существенно экономит ваши траты на питание, но я вам рекомендую все-таки не карты, ну сейчас большинство магазинов, кстати, карты не выпускает, не карты с собой носить, а закачать приложение, потому что вы сами знаете, мы часто забываем карты дома, а мобильный телефон рядом с вами. Если у вас э, недостаточно места в мобильном телефоне, чтобы закачать все приложения, то я вам рекомендую приложение «Кошелек». Оно очень удобное, там вы можете держать карты всех э, э, магазинов, которые, в которых вы закупаетесь. И а еще очень а, неплохое приложение называется «Едодил», а, по которому вы можете узнавать о а, спецакциях, скидках и прочих плюшечках, которые предоставляет своим клиентам сетевые магазины. Правило номер восемь. Следите за скидками. А, например, когда я отправляюсь в магазин, я открываю в «Едодиле» или просто в приложении магазина информацию о том какие скидки сейчас там есть и стараюсь покупать продукты либо бытовую химию либо еще что-то именно со скидками Сейчас любые банки предоставляют кэшбэк. Кэшбэк – это такая своеобразная благодарность банка за то, что вы активно пользуетесь его картой. Поэтому не игнорируйте эти замечательные предложения. К тому же обратите внимание на спецпредложения от партнеров банка. Как правило, в приложении банка есть эта информация, потому что иногда покупка у этих партнеров может давать кэшбэк до 30%. Помимо банковского кэшбэка, вы можете пользоваться услугами так называемых кэшбэк-сервисов. Самое популярное среди них это shops Если вы покупаете продукты в интернете, вы как раз можете дополнительно себе кэшбэк вернуть. Единственное, что когда вы выбираете, кэшбэк-сервис я вам посоветую обращать внимание не только на размер кэшбэка но и на то как вы будете выводить деньги Честно говоря, я всегда не любила готовить, но обстоятельства меня заставили, просто у меня у дочки были проблемы с желудком, и я вынуждена была готовить сама. Со временем это стало привычкой, и я единственно выбираю всегда рецепты, которые занимают в приготовлении не больше получаса, к тому же время экономит очень хорошо мультиварка, а во время приготовления я могу послушать аудиокнигу, просто хорошую музыку, либо английский поучить. В любом случае, время теряется. Следующее правило. Брать обеды и перекусы на работу с собой в контейнере. Ну, как правило, первый аргумент – ой, это так много отнимает времени. На самом деле, времени минимально отнимает. Как формирую обеды я? Берешь контейнер, кладешь туда много зелени, немного какой-то полезной крупы риса гречки кино сейчас очень модное кладешь какой-то кусочек белка это может быть мясо рыба морепродукты сыр может быть и все а в другом контейнере складываешь перекус это может быть яблочко какой-то другой фрукт йогурт кусочек кусочек сыра и все времени на это уходит совсем минимально но зато во-первых, вы экономите деньги, во-вторых, вы питаетесь здоровой пищей. Этот совет мне дал мой знакомый, который является крупнейшим топ-менеджером в IT-компании. Когда мы заговорили о том как дорого стоит песто, он сказал, ты знаешь, я уже давно э, не покупаю базилик э, в магазине, у меня есть домашний огород. Это гениальная, совершенно простая идея. Вы представляете, сколько стоит сейчас зелень? А у вас дома будет свой домашний огород, и причем свежая зелень постоянно. А, то есть, грубо говоря, вы можете на подоконнике или на балконе вырастить. Петруш, петрушку, укроп, позилик, шпинат, какие-то салаты, рукколу. То есть все, все, вся зелень, которая, ну, их отчет начинается, стоимость этой зелени от 100 рублей, будет бесплатно расти у вас дома. И заключительное правило правильно питайтесь. На самом деле вредные продукты стоят намного дороже полезных. Ну что у нас вредное? Алкоголь. Копчености, дорогие сыры, жирные печенюшки, газированные напитки. Все это стоит очень прилично, особенно копчености. А полезные продукты – это капуста, редька, морковь, редис, какие-то мягкие сыры. Ну, может быть, не так и недешево стоит, но за счет ранее перечисленных овощей это будет стоить намного дешевле. А я уже предполагаю контраргументы некоторых из моих зрителей, которые скажут, что о, это отнимает так много времени. Времени и сил постоянно за этим следить контролировать на самом деле психологи доказали что на формирование привычки уходит месяц вот если вы в течение месяца будете соблюдать а, все эти правила то через месяц вы поймете что они отнимают у вас столько же времени и сил сколько там не знаю почистить зубы посмотреть сериал то есть а эти полезные а, привычки разумного потребления, экономии на питание, они станут такими же привычными для вас, какие как какие-то рутинные действия. Но вы подумайте о том, какие плюсы вы получите от того, что научитесь разумно экономить на питании. В 2017 году, благодаря соблюдению этих правил, я сэкономила на питание 144 тысячи рублей в год. И на эти деньги я вместе с дочкой отправилась в сумасшедшее, потрясающее а, турне мной уже организованная по Польше, Словакии и Венгрии. Кстати, если вам интересно о своем маршруте по Польше, об этой замечательной стране, совершенно недооцененной туристами, я записала отдельный пост. Посмотрите, оно того стоит. Но ну вот и решайте сами. На одной стороне весов небольшое напряжение, чтобы поменять привычки потребления. На другой стороне весов сумасшедшие путешествия и вообще всевозможные удовольствие, которое вы можете получить от того, что научитесь разумно распоряжаться своими деньгами. Так что живите с удовольствием за разумные деньги и до скорой встречи!